Он на тебе не женится, близость еще не брак, время принять решение, время твой злейший враг. Ты с ним везде катаешься, устрицы и вино, сладкая сказка, та еще о предложении, ноль. Шепчут подруги с завистью, принц, не упусти, ты без конца терзаешься, ты поменяла стиль, ближнее окружение, список любимых блюд, и на давай поженимся, вечно я люблю, кое-что увеличила. Даже не отрицай. В общем-то, все в наличии, кроме, увы, кольца. Тикает время в ходиках, возраст не дать, не взять. Годик идет за годиком, дальше тянуть нельзя. Сложное положение, нервы напряжены, если жених не женится. Как его поженить? Маги и эзотерики, сделайте что-нибудь, чтобы сбежать истерики сумочки, сумочке. А наберешься лишнего... Словно ночной фантом, грезится его бывшая. В свадебном и сватой жуткое изображение Слышатся голоса «Он на тебе не женится!» «Пить по ночам бросай!» Редкий роман кончается сказочным под венец. Люди не зря встречаются. Брак не всегда конец. Стерпится, значит, слюбится. Сложное в простоте. Все непременно сбудется. Главное — расходить. <свеч> <свеч> Спасибо.